Вот все хорошо и все плохо, это не способ жить. Душа должна трудиться, то есть она должна заставлять себя сначала на уровне просто тела и пищи. Это самый низкий уровень развития личности, но этот уровень помогает. Многие люди по-другому не могут себя развивать. Они, человек должен на уровне просто контакта с телом заставить себя совершать аскезу сначала. Это может быть соблюдение режима дня, у меня есть лекции по режиму дня. Это может быть, допустим, зарядка, движение какие-то, посты, йога там и так далее. Что-то надо делать со своим телом, нельзя лениться, нельзя жить ленивой жизнью. Вот. И когда человек переключатель этот включает, заставляет себя что-то делать, тогда в этом случае он с этим переключенным состоянием, может брать энергию откуда-то, кроме своих родственников, собачек и тех, кого мы мучаем. Понимаете? То есть в этом переключенном состоянии можно стать самодостаточным человеком. То есть это первое, что человек должен добиться от себя, он должен свое тело и свое питание сделать так, чтобы были какие-то волевые усилия в этом плане. То есть силы воли, когда совершаешь волевые поступки, то ты развиваешь свой разум и делаешь его способным чувствовать бога вот например если человек бегать начал на природе или на лыжах вот как здесь по лесу мы сегодня бегали с наилем вот моим помощником врачом он молодой ленивый такой ему тяжело бегать я уже в возрасте мне тоже тяжело но я бегу нормально потому что я знаю что если я не буду бегать то я ну, как бы лягу прилягу вот а он Молодой еще, и он не знает, что ему надо бегать, а ему неудобно передо мной. Он тоже как бы хочет показать, что он такой волевой. Ну и вот он рядом со мной бежит, не хочет, ленится. Я бегу, не ленюсь. И мы с ним бежим туда, бежим обратно. А рядом люди на лыжах ходят тоже. там Или просто палками стучат, идут вот так вот без лыж. Ну то есть люди чем занимаются? Они выживают. Они, это очень правильная жизненная позиция. Люди, которые просто бегом занимаются, они живут по 70, по 80 лет. Просто этого достаточно, чтобы жить долгую жизнь. Понимаете? Когда человек заставляет свое тело двигаться просто. Почему? Потому что в это время, когда человек двигается, он начинает видеть природу. Вот попробуйте просто выйти в лет и ничего не делать. Вы не увидите леса. Потому что вы в ленивой позиции находитесь, вы не можете с ним сконтактировать. Но если вы выбежали в лес, на, я вот сегодня выбежал, начал по проселку бегать, вот поэтому, я почувствовал лес, я почувствовал контакт с ним, мне хорошо стало, я почувствовал деревья, людей, улыбаться начал тем, кто напротив бежит на лыжах. Ну то есть пошло движение жизни, то есть я начал наполняться энергией радости, радости. И вошел в настоящее время. Что такое настоящее время? Смотрите, когда человек в обычной жизни находится, вот он находится в таком состоянии, что у него все в принципе нормально, но хочется еще лучше. Это называется состояние страсти. Человек в это время думает о будущем. Он думает о будущем, понимаете? Это называется состояние страсти. Когда человек, ему все нормально в жизни, у меня все хорошо. Но хочется же всегда лучше, душа не может на месте стоять. и надо все лучше, лучше, лучше, потому что духовное время, оно все возрастающее счастье имеет. И поэтому она мечтает, она хочет лучше все время. И она уходит в будущее в результате. Вот когда вы выучусь в институте, тогда буду счастливым, а сейчас пока мучаюсь. Выучиться, вот когда поступлю на работу, буду счастливым, вот когда у меня будет тоже денег на квартиру хватать, тогда буду счастливым. Вот когда машину куплю, буду счастливым. Вот когда детей выращу, выращу там образование дам, буду счастливым, когда в руки вырастут, трасы умер, умер. Жить в будущем означает страсть. В будущем человек живет. Теперь, если человек находится в плохом периоде жизни, не в хорошем, а в плохом то у него психика истощается, и он скулит, скорбит. В результате у него появляется разочарованность, и у него сознание уходит в прошлое. прошлое. Есть люди, которые вообще живут только в прошлом. Это называется невежественные люди. Среди них очень сильно развит криминальный мир. И в криминальном мире есть вот эти вот песни плотные. Они все вот со скорби поются, как типа «Раньше было лучше». А белый лебедь на пруду Роняет падшую звезду На то пруду, куда, куда тебя я приведу. Ну, такое... <смех> ну, то есть, такие песни, как бы, со скорбью, такой с печалью. Вот. И так далее. Это означает невежественная жизнь. Невежественная жизнь. Ну, то есть, человек находится в печали, в тоске, в депресснике. И тоже у него своя жизнь, свои песни, аскезу на свое, над собой совершить. Человек, понимаете, он неосознанно или в прошлом, или в будущем находится в своей жизни. Если он в депрессии, плохое настроение, значит, он в прошлое ушел. Если он активен чрезмерно, чего-то хочется ему, он не может успокоиться, значит, в будущее. Но счастье, когда человек получает заряд, батарейки подпитывает, которые ему нужны в отношениях с сыном, с мужем, Потому что всем же надо служить, о всех заботиться, всем прощать, всех любить, а батареек нету, заряда нету. И в результате человек становится истощенным. Почему? Потому что он не совершает этого любое усилие над собой, которое дает ему возможность войти в настоящее. То есть контакт с природой установить, контакт с людьми, контакт с Богом. Итак, контакт с природой является самым простым. Просто начал зарядкой заниматься, и ты уже на природе. Начал закаливаться, начал бегать, прыгать, зарядки делать, и ты уже контакт с природой, ты уже от Бога энергию получаешь, это уже самый первый уровень работы над собой. И человек на этом самом первом уровне, как бы, он становится каким? Спортивным, да? Он становится не как все уже, и как бы... Такого человека называют уже спортсменом там или, как бы, ну, уже он не, не как все, то есть его называют странным человеком, так, правда? Вот, другими словами, нормальные люди это все не делают. Ну, то есть, этим занимаются какие-то странные люди, вот всякие зарядки, вот, всякая вот эта вот беготня, всякие что-то, ну, они постоянно над собой мучают себя. Вот. А, и поэтому над ними все смеются. Но кто смеется? Невежественные люди, которые себя считают крутыми и страстные, которые думают, что жизнь означает работа и дом. И как бы, когда они видят, кто-то побежал куда-то, они думают, кто побежал. Ну, то есть странный человек, он вышел из общего состояния обычного нормального сна и начал что-то над собой делать. Итак, смотрите, следующая стадия развития личности, более высокий уровень сознания. Это ну, невозможно сразу вот так сделать, но это приходит к человеку в жизни, когда человек волевое усилие свое переносит в сферу не телесную, а в сферу умственную. И это люди, которые начинают работать над своими чертами характера. То есть они хотят характер хороший иметь, потому что они чувствуют без хорошего характера. начинает работать над своим характером и начинает пытаться вести себя правильно в отношениях уже с кем с кем с людьми, людьми. что с природой там характер-то нужен ты же с древние разговариваешь Ну тогда вопросов нет люди иногда сами с собой разговаривают. я на улице разок иду смотрю парень идет там что-то разговаривается Явно есть какие-то трудности для человека. Нет, с природой надо разговаривать. Я не шучу, над этим нормально. Свет мой... Другими словами, мы сейчас с вами говорим о следующем этапе. То есть смотрите, на первом этапе волевых усилий включение происходит в контакт с природой человека. На следующем этапе волевых усилий, куда включение приходит, то и человека включается, во что? В отношении с людьми. То есть он начинает часть от людей получать. Он с ними как бы это солнечная энергия. То есть как солнце, счастье заходит. Когда человек очень активную жизненную позицию в отношениях с людьми занимает, это значит, что он уже развитый человек. Он радуется всем. Олигинать я так рада вас видеть. А год назад приезжал, видел, она такая. Смотрю, как бы ожила, жила. То есть означает, что жизнь пошла двигаться в сознании. Это значит, скоро замуж выйдет. Вот. Ну, то есть, понимаете. Это уже другой вид аскезы, это когда человек уже способен ну, счастье людям отдавать. Когда он бегает, просто прыгает, он счастье берет, просто над собой усилия сделал, над собой усилия сделал, и дальше природа тебе дарит счастье, потому что ты по природе бегаешь, ты смотришь на птички, на деревья, и они тебе все дарят счастье. И ты заряжаешься, становишься здоровым, активным, жизнерадостным. Но когда человек... С людьми хочет такие отношения строить, у него заряд посильнее уже должен быть. С собачками легче, чем с людьми. А с деревьями еще легче, понимаете? Они вообще молчат. А люди, они могут и не то сказать. То есть у них подвижное сознание, то есть они могут быть обиженными, несчастными и так далее. Чтобы с ними счастливым быть, надо много силы иметь уже внутри. И, видите, чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому знать, знать, что вот эта активная жизненная позиция, что счастье есть в отношениях с людьми, все нормально. И поэтому мы желаем счастья, мы верим, что вы тоже откликнетесь, не то, что все в пустоту уйдет. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Теперь можно это также, такой же поступок совершить в отношениях с мужем? Можно? Нет. Допустим, подойти к мужу говорит, «Я желаю счастья тебе, счастья в этом мире большом». Он скажет, «Ну ладно, все, я пошёл спать. Не работает, да? А если вы к друзьям пришли и начали петь, они будут подпевать и пританцовывать рядом с вами. Чувствуете разные отношения, да? Потому что мужу что нужно? Реализованный опыт. Можно воспитывать мужа или жену, мне? И пусть я не могу своей жене сказать, как бы, как правильно, по лекциям. Лекцию прочитать. Она говорит, слушай, мы хороший, ты лекции считай своим слушателям. Я уже их все знаю, наизусть. Ты лучше сам следуй своим лекциям. Вот, вот ты вот, вот лекция номер такой-то, такая-то минута. Ты там говоришь, что надо вот это делать. Чего ты не делаешь сам? Знаете, то есть родственники ждут от нас подвига. Они ждут уже конкретно, чтобы мы в делах показывали свою чистоту, силу. Вот. Родственников так просто не вдохновишь. Вот спонталыку, да? Мы желаем счастья вам, а друзей можно. Ну, то есть, понимаете... Как мне часто люди, они там в кружках благость, допустим, пришли, благость, полыбались всем, полыбались, порадовались, пожелали друг другу счастья, все, пришли домой и варежку на мужа. Варежку э -э -э, на него. Почему так получается, как вы думаете? Потому что, да, потому что отношения близкие, тяжелее. Человек должен сначала развиваться в социуме, не в семье. Он должен научиться быть счастливым в обществе окружающих людей, в личной жизни счастливым попозже он станет, когда силенок побольше будет, когда он свою судьбу в виде близкого человека научится терпеть, означает нести свой крест. Сначала человек радуется кресту, он его обнимает. Как больно становится человек когда крест свой несет, ему тяжело становится больно он это его крест и он мучает его так и близкие люди пока мы его не поднимем этот крест не понесем части не будет значит надо пересилить то что идет от близкого человека сильнее стать этих страданий которые он не вызывает сильнее стать надо а эта сила берется от отношения с людьми с окружающим. Надо силенок набираться от людей и дарить близкому человеку. Понимаете системы? То есть второй круг жизни – это отношения с людьми. Бог действует через людей. Надо любить людей. Мы желаем счастья вам. Поэтому человек должен обязательно ходить в разные мероприятия. Лучше всего в храм ходить в свой... Молиться там, рядом, рядом много людей, они все тоже молятся, объединяйтесь в молитве, как бы будьте счастливы в этой деятельности духовной, будите себя в отношениях с людьми. Когда вы себя пробудете в отношениях с людьми, уже на этой стадии с мужем станет легче, но не всегда, или с женой. Потому что бывают такие периоды в жизни, когда ты хоть разбейся, а не сможешь все равно не страдать с близким человеком. Вот хоть вывернись наизнанку, а не сможешь не страдать с ним, потому что с близкими людьми Бог нас испытывает также не просто в обычной ситуации, а также дает нам создает ситуации, в которых нужно проявлять героизм. И тогда человек понимает, что без Бога не обойтись, то есть в отношениях с Богом только человек может побеждать такую судьбу, которая по факту непобедима. Близкие люди могут уходить из жизни, родители, допустим, могут уходить из жизни, и в этом случае ты своими силами не поможешь им, ты должен за них молиться, ты должен контактировать с Богом в это время. Понимаете? И в этом случае без Бога никак не обойтись. Это третий круг жизни, понимаете, когда ситуация вообще от нас не зависит. Близкий человек уходит от тебя, допустим, не хочет с собой жить. Ты ему говоришь, возвращайся, вернись. Он говорит, ну вот видишь, ты хочешь, чтобы я вернулся, значит ты виноват. Поэтому... Чувство собственного достоинства должен привести в порядок, потому что любить можно только достойного человека. И если ты в гневе находишься, то есть злишься, гордый, тебя бросили, потому что ты гордый, замучил близкого человека, он бросил, ушел. Возвращайся назад, выходи из гнева. Только в отношениях с Богом можно вернуться назад. Когда человек молится в отношениях с Богом, со святостью, его чувство собственного достоинства начинает приходить в порядок. Оно занимает правильную позицию. Правильная позиция какая? Я сильный, внутренний сильный, но слуга, не господин. То есть я сильный, но хочу эту силу использовать, чтобы всем служить. Не господствовать над всеми, не гордиться собой, а служить. Как я подошел к своему наставнику, встал перед ним на колени говорю, «Вы мой господин». Посмотрел на меня. Говорит, ты можешь так считать, но я на самом деле хочу служить тебе как старший, я хочу быть твоим слугой, помогать тебе, заботиться, служить тебе как старший. Это тоже служение, не то что старший, это господин, старший тоже слуга, он служит как старший. Вот допустим, когда лекция закончится, я выйду туда, сдал, сяду и вы будете меня терпанить. В этот момент. Я в это время служу как старший «Олег Геннадьевич, меня! Я вас прошу!» Как, знаете, этот ребенок маленький, у мамы Сичку, когда соседа растает, то есть мама служит как старший в этом случае. Ну, то есть мы все слуги в этом мире, мы должны служить. и Тогда человек становится счастливым, когда его чувство собственного достоинства занимает правильное положение. Равные отношения тоже мы слуги не господа. Но когда человек теряет себя в отношениях, то теряется любовь. Или он гордится собой, тоже теряется любовь. Понимаете, а чтобы чувство собственного достоинства было правильно работало, его человек рихтовать должен только в отношениях с Богом. Кроме святости, нам никто не покажет, что с нами произошло. Человек сам не понимает, что он загордился. Человек сам также не понимает, что он унижен. Это когда ты молиться начинаешь, все поймешь, и у тебя сердце успокаивается, встает на место. Вот это, в этом и заключается смысл молитвы. Если уж говорить о молитве, это самый высший способ совершенства. И ну, не все люди способны вот сразу этим способом заниматься. Но тем не менее, я все равно о нем расскажу. Начинайте с бега, с гимнастики, уже это побеждает судьбу. Начинайте потом следующий этап – это желать всем счастья, о людях заботиться, участвовать в каких-то социальных проектах, быть, активную жизненную позицию занимать в этом обществе, не, не киснуть, не протесать дома. Понимаете, самая большая опасность для человека – это телевизор и компьютер. Вот если человек зависает возле этого устройства, то он просто разрушает свою жизнь, первое время Вообще забудьте, что это устройство существует. Потому что когда человек устал, он не должен садиться к телевизору, он должен наоборот себя активизировать. Когда человек устал, он должен желать всем счастья, молиться, бегать, прыгать там, что-то делать. Если он просто сел и э -э -э, смотрит в этот ящик, это значит, что он ну, как бы разум не культивирует в победе над трудностями. Вот почему человек пить начинает, как вы думаете? Это запущенная стадия телевизора. Ну что такое телевизор? Телевизор это когда я в пассивном состоянии хочу счастье получить. Счастье глубоко заходит, нет. Мы с вами говорили, что когда человек спит, он счастье не получает. Счастье, чтобы получить, надо себя заставить бежать куда-то там, голодать, желать всем счастья, что-то делать. Понимаете, тогда счастье заходит глубоко, только разум может взять счастье. Разум активный означает волевые процессы, деятельность волевая какая Женщина может заставить себя готовить, стирать, убирать там, ну что-то, ну как бы, мужчина там, гвоздь забивать там в этом квартире. Ну то есть каждый заставляет себя служить, что-то делать для других. Это, это, чтобы так жить, нужно перешагнуть через себя. Переключать или включить – это очень трудно. Самое трудное – это перешагнуть через себя, рано встать, заставить себе молоток взять, потом уже несложно. Понимаете, вот в этом вся трудность жизни человеческой – переключить себя. Сесть и смотреть в ящик легче. Но когда человек смотрит в ящик, что с ним происходит в это время? Разум не включается, и человек просто пытается себе доказать, что он отдохнул. Но отдыха глубокого не происходит. И там действие все в телевизоре происходит. Там все включают разум. А он просто наблюдатель. Он сидит, смотрит, как там бегают, прыгают, взрываются там. Чем больше действий, тем больше ощущение включенности. А если еще как бы это, ну какой-то там 5, 6, 8, 10D формат, когда все летает вокруг, ты еще, да? там тебя чуть не прилетело. Ну тогда вообще супер. Да вообще очень активная жизненная позиция. Раз я помню, я первый раз такой кинотеатр пришел в детстве, в фильм посмотреть, Сижу поезд, так... сейчас вернусь от него от поезда, чуть не задавил меня. Вот, очень активная жизненная позиция. Или собака на цепи сидит, да, она активная жизненная позиция. Там кто-то что-то делает, типа обратите на меня внимание, я здесь начальница. Она на <с> цепи как бы ничего никому не сделает. Так и человек живет. Ну то есть назначает пустая трата времени, сил, жизнь. Жизнь просто проходит. И так как человек не может наполниться, он пустеет все больше больше и больше. И в какой-то момент ему надо забыться уже. Он не может просто так жить. И есть разные способы себя напрячь. Если, допустим, человек напрягает себя, ему не хватает энергии любви, тогда ему надо выпить. А если человеку не хватает энергии стабильности, устойчивости, тогда ему надо закурить. А если человеку не хватает знания, энергии знания, Тогда ему надо уколоться. Когда человек колется, он другой мир, познает другой мир. Он знания там получает. Он ходит там, как бы мир этот узнает, как это. Мама говорит, возле окна стоит, может мне покушать. Она говорит, покушай, сынок, ты уже третьи сутки здесь стоишь. Он познает другой мир возле окна. Кололся там познает этот мир стоит. Когда он в этот мир возвращается назад, то ничего не поменялось, это просто самообман. Болевых усилий же человек не приложил над собой, поэтому глубоко ничего не зашло. Точно так же человек выпил, он получил любовь, он стал таким любимым, всех любит по улице, обнимает со всеми идет. Но это глубоко не зашло, понимаете, это просто самообман. Это бред. Точно так же человек закурил, вроде успокоился, спокойнее стал, Но когда перестал никаким действовать, опять беспокойство возрастает и напряжение, опять надо закурить. И так человек себя сажает на это искусственное счастье. Когда человек полевые усилия не совершает, ему надо или смотреть телевизор, или играть в домино, или ходить в лунопарк там, ты ничего не делаешь, ну как-то это происходит при этом. Вот. Или ему надо выпить чтобы счастье искусственное это получить. Или ему надо просто ну, поизменять жене, то есть пойти погулять, по любовь, поиграть. Ну то есть что-то надо делать, чтобы быть счастливым, понимаете? Но эти все виды действий, они дают поверхностное счастье, человек все становится тяжелее, тяжелее, тяжелее со временем жить. Потому что он снимает себя напряжение неправильным образом. Есть только один правильный способ снимать все напряжения, называется аскеза. Что такое аскеза? Это заставить себя что-то сделать. Есть благостная аскеза, когда человек занимается спортом, поститься, статические упражнения делает для здоровья. Есть страстная аскеза, это когда человек заставляется работать, идет на работу, мучается там на работе с целью получить деньги. И есть невежественная аскеза, давай на спорт пельмени есть, кто больше съест. И он давится, главное победить. Потом эти пельвени у него из ушей лезут. Вот. Это аскеза в невежестве уже. Она разрушает здоровье и жизнь человека. Или на резинке с моста прыгать. Тоже это аскеза. Страшно же. А то классно потом летишь туда, вниз, вверх. Вот некоторые вешаются там на этой резинке. Покруг шеи перепуталась, не успел среагировать. И, и все. Налетался. Вот. Ну то есть как бы результат всегда вот такого способа неправильного получать счастье всегда плохой, потому что несчастье Бог дает для того, чтобы мы правильно его учились понимать, для того, чтобы мы развивали разум. И вот этот период жизни, в котором мы мучаемся, Бог считает самым лучшим для нас, а мы его всегда считаем самым плохим. И только мудрые люди, такой период жизни, когда мучение приходит к ним в жизнь, только мудрые люди считают самым хорошим. Это люди подвига, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Понимаете, о чем я говорю? Ну то есть только сильные личности, способны радоваться трудностям, все остальные печалятся, когда трудности приходят. Но это и есть самый главный период жизни человека, когда приходят трудности. Поэтому не просите Бога, чтобы он отменил трудности. Господи, когда же я буду спокойно жить? Что за, за трудности такие ко мне приходят? Способ, спокойная жизнь не развивает человека. Жизнь не, не для счастья предназначена. Если бы для счастья, мы бы в муках не рожались, в муках не умирали. Мы бы трудности не испытывали в течение жизни, болезни всякие, лишения, страдания. Но ну, если жизнь для счастья, ну тогда и живи счастливо, рожайся счастливо, умирай счастливо. Все, чтобы было счастливо. Если все в муках, значит не для счастья эта жизнь предназначена, а для развития. Когда человек сдает экзамен жизни, он становится счастливым. В этом цель человеческой жизни, сдать свой экзамен. И как вот правильно настраиваться, как жить, есть у меня один друг, соратник Ярослав Климанов, у него есть много песен замечательных. Вот эту песню я всегда на этой лекции включаю, потому что она полностью отражает суть того, как человек должен побеждать судьбу, как настраиваться должен в жизни. Вот послушайте этот настрой. Там есть три главных момента в, этом, в этой песне. Первый момент. Восстань, не сдавайся, иди вперед. Второй момент — верь, верь, что ты, ты у тебя получишь, получится, ты победишь. И третий момент — найди себе старшего в жизни, иди за ним. Никогда не иди сам по себе, в пустоту не иди. Иди за, за кем-то, за старшим, и тогда твоя пустота станет знанием, она станет победой и кто такой старший, надо четко понять, это тоже очень важно, особенно в современном обществе, никогда старшим не может быть человек, который не занимается духовной практикой, никогда старшим не может быть человек, который занимается духовной практикой ни в какой-то древней классической традиции, а непонятно в какой. Понимаете, очень важно понять, что человек идет проверенным путем духовным, что за ним можно смело идти, потому что этот путь выверен тысячелетиями. Допустим, православной церкви христианству тысячи лет уже, понимаете, мусульманству там, сколько, полторы тысячи лет и так далее. Ну, то есть, каждая вера проверяется долгим временем, то есть, нужно время, чтобы она была проверена. Вот. А если человек там нашел какое-то движение духовное, которое вообще только что возникло, не надо туда вступать. Тем более, если там есть несколько вещей, которые сразу видно, что это неправильно. Первая вещь. Тебе говорят, все брось жену, детей и предайся Богу. Первая. Это значит, что это разрушительное движение духовное. Вторая вещь. Если у тебя говорят, давай больше денег, тогда будет прогресс духовный. У тебя третья вещь разрушительная, если тебе говорят «Я Бог», кто-то говорит «Я Бог», это третья разрушительная вещь. И четвертая разрушительная вещь, когда тебе говорят «У нас правильная вера, а все остальные демоны и падшие». Это четвертая разрушительная вещь. Запомнили? Вот все эти вещи являются признаком невежественного понимания духовной жизни. Благостное понимание духовной жизни — это идти за человеком, который сам имеет наставника. Дальше. Идти за человеком, который имеет, ну, находится в древней традиции серьезной где все разработано. Духовное знание означает, духовная жизнь означает институт, здесь надо учиться. Третье правило заключается в том, что старший никогда не должен чувствовать себя господином, он смирение тебя, он слуга, ему ничего в жизни не надо. Четвертое правило. Ну, духовные люди не требуют от тебя ничего, они тебе только дают. Они не требуют от тебя ни денег, там, ни, ничего еще-то, ни служения, они тебе дают. Ты вдохновляешься ими, они сами все делают. Ты видишь, какой их пример... Вдохновляет тебя, и ты тоже действуешь так же, как они. Надо все эти вещи знать. Прежде чем встать на духовный путь, человек должен понимать, куда и зачем он идет. Поэтому выбор своей веры — это очень сложное занятие. Лучше ее вообще не выбирать, оставаться в той традиции, которая вырос. В каждом месте в жизни человека есть какая-то духовная культура. Понимаете разницу между верой и культурой? Культура — это... Ну, просто среда религиозная, которая какой-то верой была создана. Ну, допустим, мусульманская есть культура, есть христианская культура, еврейская культура и так далее. Вот культура — это еще не вера. Но лучше, когда человек вырос в какой-то культуре, не проще там веру принять свою. Вера означает труд души. Человек в Бога верить может только, если он уже принял наставника, он молится в этой культуре, в этой традиции духовной, совершает аскезы. А если он просто в ней находится, говорит «я вот такой-то» и ничего не делаю, это не означает, что это вера. Это просто он принял культуру определенную. Так вот, знаете, лучше всего оставаться в своей культуре и обрести там веру. Я занимаюсь тем, что я вспоминаю, так? Когда человек страдает, мучается, и, или не страдает, не мучается, где живет человек? Он живет в памяти о себе. Запомните. Мы живем в памяти о себе, о своих поступках, о своей жизни. Мы об этом помним. И вот в этой памяти наша судьба движется, живет в памяти. Теперь, как победить судьбу? Если вы сможете помнить с такой же сильной любовью не о себе, а о старшем или о святом месте, о храме, о Боге, ну, то есть, всем, тем, что связано с Богом или о самом Боге, вы сможете помнить так же сильно, с такой же любовью, как о себе. Тогда в этом случае эта память пересиливает судьбу. Ну, то есть, если опомнить сильно о старшем или о святом месте, можно только, если ты это любишь. Любишь. Поэтому цель человеческой жизни – полюбить или духовно старших, или Бога, или святое место. Ну, то есть все, что связано с Богом, надо полюбить. Чтобы Ему полюбить, надо об этом думать, служить этому, заставлять себя ходить в храм, общаться с теми, кланяться святыне, то есть заставлять себя служить. И чем больше человек служит кому-то, тем больше он его любит. Ну, представьте, допустим, вы взяли кошечку какую-то, да? Такая противенькая какая-то, больная на улице. И вы начинаете ей служить, заботиться, ее как бы лечите там и так далее. И потом постепенно вы начинаете замечать, что она очень хорошая. Она такая мурая, такая. М -м -м -м. То есть из нее исходит любовь. И вам нравится эта кошечка, вы говорите, моя кошечка никому не отдам. Любимая. Но кошечка нас от памяти о нашей судьбе не спасет. Ни кошечка, ни муж, ни сын, ни начальник завода, никто не спасет. Потому что все они находятся в той же самой памяти о себе. Ну, то есть утопленника, утопленника не спасает, понимаете? То есть и сам себя за волосы из болота не вытащишь. Нужен такой человек, который помнит не о себе, а о том, что вытаскивает его из вот путь судьбы. И такой личностью является наставник. Или святая, святое место, или святой человек с иконой. Даже, ты пусть его не видишь живьем, но ты думаешь о нем и контактируешь рано или поздно с ним. Или сам Господь, допустим, изображение Бога, если это принято в духовной традиции. Допустим, мусульмански не принято поклоняться изображению, поклоняются книги, священному Писанию, думают о книге, думают о святом имени Бога а думают о святых местах, принято изображение святых мест. Ну, то есть, другими словами, как оформлено это понятие святости в вашей вере? Таким путем и идите. Он, несомненно, даст победу, потому что, когда вы святость будете чувствовать, как свою любовь, и жить для нее, счастье приносить святыне, а не себе, тогда судьба человека начинает сгорать в этот момент. Ну, то есть... Настолько сильно человек наполняется энергией счастья от Бога, настолько сильно, что его события, вот эти сильные жизни, которые у него есть, они начинают таять, и сила в сердце тает, и человек уже спокойно к ним относится. Вот, допустим, приведу пример. Представьте, от вас только ушла жена. А, вам невозможно это вытерпеть, вы его вспоминаете. Не успеешь уйти, я бегу за тобою. Чтоб во сне, там, во сне не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, такая беда, когда тебя нет, ты со мной всегда. Вот. Понимаете, то есть, но прошло три года, и он такой, как бы, все, забыл. Спокойно в сердце. Он до этого страдал, а сейчас спокойно стало в сердце. Вот запомните, это спокойно, можно получить просто, думая о Боге, за 5-10 дней. Не надо три года мучиться. Понимаете, если человек начинает служить Богу, думает о Нем и отвлекается от своих страданий в результате молитвы, служения в храме, в результате заботы о тех, кто верит в Бога, то есть чем ближе ты к Богу, чем больше себя, свое служение Ему отдаешь, тем больше ты получаешь от Него назад Что? Эту чистоту, какая у него есть, чистоту. И вот эта чистота, когда ты ее получаешь назад в свое сердце, она гасит пожар твоих страданий. То есть у тебя в сердце горят страдания, они гаснут, гаснут, гаснут. И ты такой, а все нормально у меня, все спокойно. Это значит, что первый круг жизни, страданий преодолен. Да, победил ты его, первый круг. Я был такой замечательный пример, один молодой человек, такой очень болевой, пришел ко мне и говорит, «Али Геннадьевич, у нас семья, моя жена с ребенком ушла от меня. У меня были ошибки определенные. Я хочу, чтобы вы меня били этим путем и сделали так, чтобы она вернулась». Ну, конечно, я так сделать не могу, сделать он может только он, а я могу просто быть проводником, как, знаете, вот этот вот на машине едешь там... ЖПРС да, показывает дорогу, здесь пробка там красная, надо туда повернуть. Там. Ну, то есть я могу только так. Я ему это объяснил, он говорит, нормально пойдет. Он говорит, давай куда ехать. Я не знаю, я ни дороге вообще не знаю. И мы с ним поехали. То есть я ему говорю, вот сейчас никуда не надо ехать. Надо молиться, думать, слушать голос святого человека или хора там, или кого-то еще, и через звук пытаться также настраиваться, как они, через звук постепенно, постепенно, постепенно в сердце сделать спокойствие. Он говорит, сколько на это времени может понадобиться? Я говорю, ну, месяцочек. Он говорит, ну ладно, я когда успокоюсь, я буду каждый день по много часов вот так делать, слушать голос, настраиваться, молиться, забыть про себя, служить им, кланяться святыми. И постепенно я надеюсь, что я успокоюсь. Я говорю, вперед, добрый путь. И он пришел через какое-то время, говорит, я спокоен, все у меня спокойно. Вот. Я не знаю, это хорошо или плохо, у меня жена ушла с ребенком, у меня спокойно. Я говорю, хорошо, вы же не то что их забыли, просто вы облад... начали обладать собой. То есть вы это ваше спокойствие не означает безразличие, а означает, что вы верены, что все будет хорошо, что она вернется. Он говорит, так и есть. Я говорит, молился и почувствовал в сердце, что все будет хорошо, что она вернется, поэтому я успокоился. Это первая стадия побед над судьбой прошла. Я говорю, замечательно, поздравляю вас, прошли первую стадию. Говорю, теперь что дальше надо делать? Я говорю, дальше надо делать следующее. Вам надо теперь опять также слушать голос святого человека, молиться так же, как он, настраиваться на звук, пытаться жить его жизнью, стать вне себя, то есть его жизнью, ему кланяться, о нем думать, или о святыне какой-то, думать, вот вместе с кем-то повторять молитву, чтобы сильнее было, не в одиночку, и достичь того, что в мыслях, когда ты уже вспоминаешь, как ты беседуешь с ней, как ты с ней разговариваешь, чтобы у тебя не было обиды, чтобы ты с ней разговаривал в своем уме без обид. Потому что как бы обычно как она бросила, ты ей звонишь, она говорит, как у тебя дела, все хорошо? Как ты там уже, нашелся себе кого-нибудь? У тебя все нормально? У меня все нормально, я тебе нашел. И он такой, а -а -а, руку кладет, он не может вытерпеть такое предательство. Ну то есть человек в другом мире уже, в другой реальности живет близкий, он уже забыл, все, у него нет чувств, нет родственных отношений, и вот задача заключается в том, чтобы в этой ситуации не волноваться, а почувствовать, что все будет хорошо и, и простить, принять вот эту вот несправедливость, которая в беседе. Приходит от близкого человека, он такой почесал реку, говорит, Фу, ну это тяжело, я говорю, ну а ты думал, что легко с побеждать, и он пошел, говорит, ну я если смогу, я приду назад, не смогу, не смогу, что делать, смог, пришел назад, говорит, все, я, говорю, не обижаюсь, принял все, и говорит, знаете, я даже понял, что это я виноват на все. Вот на этой стадии второй человек реально понимает, что он уже, он приходит в эту точку, что он сам во всем виноват. Он приходит в эту точку, знание приходит ко мне. Он говорит, я сам виноват, поэтому что обижаться? Говорите, что дальше делать? Сильный оказался человек, необычный. Я удивился, что он второй круг прошел, понял, что он точно вернет жену. И говорю, теперь следующий этап такой. Вам надо опять начать молиться, чтобы подготовить себя к тому, чтобы с ней начать общаться. Он говорит, так я с ней и так общаюсь, я хожу там, вижусь с ребенком. Я говорю, да нет, говорю, общаться надо не так. Надо общаться по-дружески, как будто ничего и не произошло. Все хорошо. То есть надо чувствовать себя достойным в отношениях с ней. И по-дружески по-доброму к ней себя вести, понимая, что это своя, твоя судьба через них действует, она ни в чем не виновата. И он, когда это сделал, говорит, что дальше делать? Я говорю, а дальше надо просто ей звонить. И говорит, как дела там, с Новым годом, погода сегодня хорошая, никаких серьезных мероприятий, никакой философии, никаких никакой совести, а просто вот по Звонить, общаться, советы давать, ну, дружить, короче. Встать, Теперь надо ждать. Он говорит, ну, это самое трудное. Я говорю, ну, вот теперь дружи, жди. Он говорит, а чего ждать-то? Я говорю, а жди, когда у нее там расколбас начнется в тех отношениях. Он говорит, а что начнется? Я говорю, обязательно. В этом мире не бывает вечного счастья. Всегда, везде страдания возникают со временем. И так как он, он с ней дружил, дружил, дружил, она начала с ним советоваться, как себя с этим человеком вести. И он по лекциям рассказывал ей, как надо правильно себя вести, вот советы давал. И потом в какой-то момент она, он говорит, так вот все пошла советоваться, все. Это у нас все по плану было. А потом, а? а? Коварный. Я коварный? Ну вот какой есть. У нас все было по плану. Воз... Возвращал мужа назад в семью. Это воля Бога. То есть я действовал правильно. Вот пытался сохранить семью. Всегда нужна стратегия, конечно, во всем какая-то. И потом дальше мы ждали чего с ним, что она должна прибежище у него начать искать в тех отношениях. И это будет как раз вот тот момент, в который как бы уже все вернется назад. Ее чувства должны в этот момент вернуться по нашим планам. И она в какой-то момент прибежала говорит, у нас конфликт, можно я у тебя здесь побуду. Он говорит, ну побудь, может приготовишь тогда уж, раз прибежал. <звы> она начала готовить, и потом решила, что останется еще на денек, и потом уже назад не смогла пойти, уже все осталось совсем. Так она вернулась, потом начала слушать лекции, а потом пришла ко мне э, вместе с ним говорить спасибо за то, что семью сохранили. Вот такая история. Ну, это как бы. <звы> вот и сказки конец, а кто слушал <звы> молодец. Нет, как бы это нормально, это не сказка, это правдивая история, но в вашей жизни может быть не так все радужно. Все разные ситуации бывают непреодолимая карма, человек не возвращается. Но зато. Победа всегда дает победу. Если девушка, допустим, победила свою судьбу, а он не вернулся, то Бог дает другого. Ну, знаете, у Бога мужиков завались. То есть, нет как бы вообще никаких проблем. А? Да, у него завались мужиков. Не дает, потому что не заслужила пока. Вот так надо вы размышлять, а не то, что типа у меня, мне, я не могу найти город, Пермь слишком маленький. Нет, как бы причина не в этом. Причина в том, что пока вот не заслужила.